подскажите пожалуйста можно ли наши 11-летней дочери или не практиковать мантры коды и практики цон из третьей обновленной ступени она сама настояла чтобы я задала этот вопрос а по поводу не быть присяжной выпейте алкоголя и начните бушевать в магазине после этого на вас там условно заставят оплатить штраф или там поставьте и не припаркуйтесь где-то на протяжении Одной-двух недель не забирайте машину, пусть ее оштрафуют 3-5 раз за неправильную парковку. После этого вам откажут в том, чтобы быть присяжным. Почему вас взяли? Потому что у вас ни одного нарушения, ни водительских там, нарушений никаких вообще. Вы везде хороший человек. Сделайте так, чтобы все знали, что вы плохой. Паркуйтесь неправильно, ругайтесь с кем-нибудь. Это все, все замечательно.